лаборатория «Инотек» представляет. Кровь по венам движется не по законам силы тяжести, а от ног к сердцу, то есть снизу вверх. Мышцы конечностей сокращаются, это действует как насос. Помогают и клапаны внутри вен. Они не дают крови течь в неправильном направлении. Получается, если вены здоровые, то они работают как улица с односторонним движением. Но если клапаны ослабевают, то и кровь хуже оттекает от ног. Это приводит к повышению давления в венах. Они расширяются и деформируются. Так возникает хроническая венозная недостаточность. Ее проявление – сосудистая сеточка и узлы из вен. Такие косметические дефекты не порадуют ни одну женщину. С ними нужно бороться. Как? При помощи Флебодиа 600. Это растительный венотонизирующий препарат, который нужно принимать всего лишь один раз в день курсом 2-3 месяца. Флебодия 600. Французский секрет красивых и здоровых ног.